Линейка ASTAR-K2 расширена двумя новыми моделями ASTAR-K2-500 и ASTAR-K2-1500 на 500 и 1500 пользователей соответственно. Также вендор добавил дополнительные лицензии для перехода к моделям с большим количеством пользователей. IPATS ASTAR-K2 позволяет создавать или модернизировать систему телефонной связи для средних или крупных предприятий до 2000 сотрудников. Это полностью программная корпоративная IPATS обладает исключительной надежностью. Обеспечивает обработку до 500 одновременных вызовов, включая традиционные аналоговые и цифровые абонентские линии. Станция полностью совместима со всеми типами шлюзов производства компании A-Star. Интерфейс управления ASTAR-K2 идентичен интерфейсу управления IPTS A star серии S. Расширенные функции, как запись разговоров, проведение аудиоконференции, не требуют дополнительных лицензий. Функционал Autoprovision автоматически обнаруживает телефоны таких производителей как e-Link, Funville, Cisco, Polycom, да и практически всех вендоров телефонии. IPTS может распространяться как в виде программного аппаратного комплекса, так и в виде программного обеспечения, что позволяет устанавливать К2 как на локальные сервера, так и виртуальную инфраструктуру компании. К2 может обслуживаться приложением Remote Management в рамках единой телекоммуникационной инфраструктуры предприятия. На этом у меня сегодня все. Будьте на связи. Пока!